Еще раз добрый день, меня зовут Сардана Савина, я руководитель фестиваля и также руководитель кинокомпании «Сахафильм». И сегодня я как бы, с честью представляю вам членов жюри, первых гостей наших, Эльжан Джамубеков из Казахстана. Эльжан является киноведом, программным директором международного кинофестиваля Байканур, где, кстати, якутское кино ранее было представлено. Также он исследователь в области кино, расскажет о современном казахстанском кино. И еще второй гость у нас из Кыргызстана – это Айбек Дайрбеков. Сам он сценарист, продюсер, режиссер, председатель Союза кинематографистов Республики Кыргызстан. Здравствуйте, уважаемые участники, зрители. Спасибо организаторам за приглашение и хотел бы поздравить их с таким... Начинанием и желаю кинофестивалю э, успехов, э, долгий э, плодотворной э, жизни. Э, кинофестиваль Байконур был э, первый раз организован в 2016 году. И первые два года он был э, в республиканском формате. И мы э, третий го год э, получали заявки из многих стран э, СНГ. И э, решили сделать э, международным кинофестивалем. Но у нас... Национальный конкурс сохранился, он такой большой, много номинаций, и помимо национального конкурса имеется и международным конкурсом. В 2015 году на кинофестивале Бастау, у нас есть кинофестиваль Бастау, международный кинофестиваль, был прецедент то, что вот молодые режиссеры во главе с Адлиханом Ержановым, они как бы организовали свой кинофестиваль. Это назывался «Три дня отверженных». И э, там с, с, ребята показывали свои фильмы. И после этого прецедента вот, мы в 2016 году вот, организов, организовали кинофестиваль «Байконур». Э, Насчет вот, кинопроизводства, э, киноиндустрии. В Казахстане э, есть три вуза, которые э, готовят... Э, Киноспециалистов. Это в Нур-Султане, Казахский национальный университет искусств, и два университета в Алматы, это университет Туран и Казахская национальная академия. И в прошлом году открылась экспериментальная школа, это называется «Новая школа медиа формата» казахстанское, казахстанское как бы, развитие сейчас можно вот, разделить по трем направлениям это первое направление это государственный сектор это по заказу государства это ну, обычно те фильмы которые снимаются вот, исторические фильмы юбилейные фильмы это те ну, выделяются огромные бюджеты эти фильмы в основном как бы, не купаются но для как бы идеологии и второй сектор это коммерция, те, которые в основном это комедии, ну вот жанровые фильмы, мейнстрим. Зарабатывает на этом, это Нуртас Адамбай, Нурлан Куямбаев, к примеру, вот, каникулы оффлайн и бизнес в Америке, в Корее, вот такие вот коммерческие фильмы. И третье, как бы направление, это более такой такие вот авторские фильмы, а также вот фильмы молодых кинорежиссеров. Эти фильмы вот производятся за счет вот также вот государства и за счет вот частных студий копродукции, в том числе вот фильмы Дарижана, Серика Примова адлиханова ержанова основной бум как бы, современного молодого кино произошел вот, примерно вот, в десятом тринадцатом году когда вот, первый фильм который имел в байгадина уроки гармонии как бы, был в основном в конкурсе берлиналили и взял лучшую операторскую работу Азис здесь и, а также после этого э, Атлихан Ержанов э, со своим вот, «Хозяева», «Ласковое безразличие» фильма в, в Каннах. И, а также здесь тоже хотелось бы отметить э, тоже, как бы, э, движение, э, это движение партизанского кино э, во главе вот, э, с Атлиханом Ержановым. Они как бы снимают на практически очень бюджетные, их как бы очень малобюджетные. И те режиссеры, которые выигрывают гранты государственных, грант, они экономят на это и снимают за счет этого другие нескольких фильмы и дают возможность как бы, другим молодым. Их как бы, принципы очень очевидные, самые как бы, затрагиваемые темы такие острые социальные, бесцензурные и так далее. Uh, они прокат, ну авторское кино, как бы они более такой э, э, прокат они не вы, вы, выходят, но в больших городах и только в определенных кинотеатрах. В основном авторские фильмы они, как бы на фестивале как бы направлены а, за счет живут на, на, на фондах, на призых, ну как бы. Э, а, есть ли опыт э, совместного с другими странами создания фильмов и насколько это было успешно? Э, э, опыт э, в копродукции э, э, да есть очень удачные примеры, к примеру вот э, Серика Примова, э, Даржана Марбаева. И вот из современных молодых кинематографистов это Байгазин, тот же самый вот Адлихан. В 19 году у нас вот открылся госцентр. Все проекты сейчас проходят через государственное финансирование. И там они питчингуются. Там есть специальный как бы раздел «Копродукция». И они могут туда тоже подаваться. Насколько вообще вот... Авторы, да, режиссеры, они чувствуют себя свободно, создавая там свои фильмы, полно высказываться в своих фильмах. Там есть какая-то у вас цензура? Ну, тот факт, что вот э, авторские фильмы и... Они как бы не нацелены на телевидение и на кинотеатры, ну, как бы общий прокат. И да, мне кажется, они свободно как бы, выражаются заводно свои, к примеру, вот Адлехан и Мир, они как бы родились в Советском Союзе, и, но как бы творчество, они приходят к как бы, независимости. И мне кажется, цензуры особых нету, но были критики насчет вот молодых кинематографистов, насчет вот с Министерства культуры. Иржан, что вы думаете о фильме «Тамирис», казахском фильме? И какие у вас любимые фильмы есть якутские? И если есть, то почему они любимые? Они... Что вы думаете о якутском кино вообще? Насчет фильма «Тамирис» — это тот, тот фильм, который тот случай, который я вот сказал, что это государственный заказ, и, да, естественно, там были огромные очень бюджеты, этот фильм тоже как бы хорошо был прокат в Казахстане и в телевидении. Там тоже идеология, соответственно, как бы более такой государственная. Насчет якутских фильмов, в 2020 году у нас в Пайконуре участвовало два фильма якутского фильма. Они взяли два главных приза, почти, да, это лучший гран-при, фильм «Река», так, режиссер, я сейчас не вспомню. И, да, и фильм «Айтал», «Короткий метр». Из полных метров вот, «Царь-птица», который я вот, посмотрел на Евразии кинофестивале. Вот, надо мной солнце, солнце не садится. Якутские фильмы, мне кажется, это уже, уже феномен и... Сейчас многие кинематографисты именно как бы интересом относятся к этому феномену. Всем добрый день. Спасибо, что пригласили. Я безумно рад именно зимой оказаться в Якутии. Ну, когда сперва позвонили, первая реакция была «Зимой в Якутии? Нет, зачем?». А потом подумал, когда еще в такой холод можно сюда прилететь. И первым делом хочу поздравить все якутское кино, по-моему, этот фестиваль даже немножко запоздал, и я думаю, очень в скором времени этот фестиваль должен приобрести статус международного, потому что мы тоже хотим здесь участвовать, мы тоже хотим приезжать, не только в качестве жюри, но и как участники я от лица всех молодых кинематографистов Кыргызстана сейчас. Может, не только от Кыргызстана, от всей Центральной Азии, могу смело это сказать. И вкратце, если о нашем кинематографе. В принципе, кыргызское кино и кино Республики Саха, они очень похожи в своем развитии. Совсем недавно, 17 ноября, кыргызское кино отметило свое 80-летие. В следующем году будет 80-летие именно Союза кинематографистов. Именно в 1941 году был снят первый фильм, и рассвет пришелся именно на 60 во времена Чингиза Айтматова. Ну а если говорить о современном кыргызском кино, плавное такое развитие, начало положила великолепная «семерка», она руководила, руководила союзом кинематографистов с 99 девятого года по 2002 вторые годы, и… Именно тогда были заложены первые зачатки, первый закон о поддержке кыргызского кино был принят в 2001 году. Страна богата на фестивале. Первая и самая такая традиционная уже ставший фестиваль короткого метра, она так и называется, Кыргызстан, страна короткометражного кино. Туда имеют право подавать все страны СНГ и Балтии. Второй форм, она уже имеет статус международного, там участвуют не только страны СНГ, это форм молодого кино, Ümit, координирует Гульбара Толемушева. Еще у нас есть именно, по-моему, единственный фестиваль документального кино по правам человека, это Бердюня Кыргызстан. Объем государственной поддержки у нас составляет не более 5% от всех производимых фильмов. То есть все остальные 95% это снимается на частные деньги, так же, как в принципе и у вас. Бум пришелся именно на 2015 годы, так как у нас Республика небогатая. Мы одна из первых стран, которая в 2009, 208-2010 годах с развитием цифровых технологий. Одно из первых в Центральной Азии перешло на цифру. То есть это не потому, что мы впереди планеты все, а банальный вопрос выживания был. И уже в 2015 году объем полнометражных картин у нас было снято 50 картин. Это бум именно на 2015 год. А в среднем у нас сегодня снимается около 30 полнометражных картин. Если в нулевых, скажем... Даже короткометражки считали именно по количеству. Сейчас уже у нас не принято считать короткометражки, Их больше сотни фильмов каждый год. А из университетов у нас тоже, как и в Казахстане, три высших... Учебных заведений готовят именно профили по кинематографии. С 1991 года это основной университет искусств, именно Бибисарь Бишеналива, там готовят по всем основным специальностям. И второй это очень значимый университет, который нынче влияет именно на, именно на погоду в кыргызском кино, это международный университет. Кыргызско-турецкий университет, Манас, где учатся очень много зарубежных э, студентов, очень много студентов из Турции, из Индии, из Пакистана у нас учатся. И третий университет, который в последние годы тоже начал готовить, это они уже в, успели выпустить э, три выпуска. Это американский университет в Центральной Азии, все выпускники получают диплом американского образца, который котируется и в Соединенных Штатах. По основным специальностям у нас, скорее всего, так же, как и у вас, у нас большой дефицит именно второго состава. Все хотят быть либо режиссерами, либо актерами, скажем, сценаристов, звукорежиссеров, монтажеров, особенно кинокритиков. У нас вообще на всю республику не больше пяти человек. У нас основное госфинансирование идет через Кыргызфильм, то есть это стопроцентное государственное финансирование. Еще второй Поток денег идет через департамент кинематографии при Министерстве культуры, который может и, и который имеет право и занимается копродукцией на сегодняшний день. Копродукции не так много. В прошлом году был выпущен фильм по мотивам Чингиза, произведения Чингизайт Матва Джамиля в копродукции с Узбекистаном. Сейчас именно в эти дни ведутся переговоры с ко в, в копродукции э, с Турцией. Опыт э, копродукции именно с другими странами. Вот мой фильм ⁇ древа», он был создан в копродукции именно с российской стороной, э, со студией Sine Train. Там э, вклад был 50 на 50. У нас э, в год авторских фильмов до этого снималось примерно по 2-3 фильма. Этот год получился рекордным. В этом году снято 6 авторских фильмов именно с господдержкой. То есть это абсолютный рекорд для нас. И все остальные 90-95% фильмов это именно коммерческие фильмы, нацеленные на внутреннего зрителя. Из них иногда редко один из... Может быть, 10, может даже один из 20 выходит э, за пределы республики. Например, такие фильмы, как «В поисках мамы» или э, «Салам Нью-Йорк», они прокатывались во многих странах, в том числе в Казахстане, в Турции. Э, мой фильм он прокатывался и в Казахстане, и в России в ограниченном тираже. Основной жанр, если в этом направлении думать, у нас, конечно, комедии. То есть это, если в 90-х годах такой поток комедий, был в Узбекистане, у нас вот на десятые годы пришлось. Ну у нас такая тенденция пошла, вот э, в комедии снимают э, бывшие как бы КВНщики из шоу-бизнеса, есть много примеров, когда вот из шоу-бизнеса певцы, артисты, они как бы продюсируют, да, продюсируют, и такие фи фильмы как бы зарабатываются на этом, и как бы популярные очень. Конечно, сейчас Якутское кино, вот, мы все о нем слышаны, работаем в нем, и каждый продюсер мечтает оказаться вот в более широком прокате. Да? С российским прокатом у нас пока еще, ну как бы, не, по, не то, что непонятно, есть первые попытки, там есть хорошие результаты, но выйти за пределы России, например, тот же Кыргызстан, Казахстан, как нам сделать, вот интересный вопрос для всей аудитории, наверное, будет, как выйти в прокат, например, в том же Кыргызстане, Казахстане, потому что все-таки Якутское кино это больше позачетностно, как азиатское кино и внешне похожие, и, возможно, какие-то точки сопрогасения по культуре, языку. Как же сделать так, чтобы выйти в прокат? Нужен системный подход и постоянная работа. То есть э, те пять лет, которые успешные пять лет для кыргызского, казахского, якутского кино, это на самом деле в историческом плане это очень мало что значит, потому что для больших международных кинопрокатных компаний они на два года вперед делают свою сетку, и туда просто вклиниваться, это, во-первых, очень трудно, и, во-вторых, нет гарантии, что, скажем, в следующем году якутское или кыргызское кино выдадут шедевры такие же, как, скажем, тот же «Надо мной солнце не садится». Ну, потому что это еще не масса. А, и во-вторых, при нынешних условиях я бы не стал ориентироваться только на кинопрокат, потому что за последние два года именно онлайн-платформы, они преодолели тот шаг, который они планировали как минимум за 10 лет преодолеть. Скажем, тот же Узбекистан, та же Турция, они, почему сейчас все страны начали открывать копродукцию, потому что если кинотеатры прокатываются только внутри страны, это отслеживается, а он, именно онлайн-платформы, они уже имеют, не имеют таких четких определенных границ. В России то же самое. Иви, скажем, они за последний год они в несколько раз э, увеличили свой объем, и, а если, скажем, та же туркоязычная ТРТ вас э, их даже показывает и в Австралии, и в Америке, по всему миру. То есть, имея того же турецкого э, кинопаркачка или э, дистрибьютора, на самом деле можно охватить не один, не 10 миллионов, а те же 100 миллионов ну, аудиторию. Лучше бы, наверное, вот в этом направлении сейчас больше думать. Мы знаем, что население Кыргызстана очень большое. Всего население там сколько миллионов людей было? 6 миллионов в Кыргызстане. Из них, то есть кинотеатр в основном все находятся в Бишкеке и Ваше, То есть это в двух таких больших городах. Кинотеатров около 35 по всей республике. По всей республике 35 Да. Из них некоторые мультиплексы, наверное, так же, да? <coughs> да, из них ага. э, это половина мультиплексов, ага. э, половина, так, э, половина, э, из 35 где-то еще половина, это э, находятся до сих пор на у, у государства, остальные. А, государственные? Э, а, остальные, часть uh -huh. в аренде. То есть половина частная, половина государственная. Ясно. Ну, в Казахстане, наверное, ситуация лучше, да? Нет, в Казахстане вот кинотеатров много, но нету государственных кинотеатров. Все, да, все кинотеатры частные. И города. как бы является частью сет, сет, сетки какой-то даже, да, даже часть, да, на да, федеральной вот, какая то сетки. А, да, ага. вот. Российские сетки еще же есть у вас, да. да? да, да. Mm -hmm, э понятно. государственных нету. А вообще сколько стоит снять полнометражный фильм в Кыргызстане, сколько стоит в Казахстане? Ну да, в среднем не надо прям там заоблачный, не надо yeah. слишком. Ну примерно <с так же, как здесь. Коммерческие фильмы в среднем где-то около 2 миллионов сомов снимают, потому что делать бюджет большим в принципе не имеет смысла, потому что есть риск очень большой. Ну, есть проекты, которые снимают и, и за 300 тысяч долларов, но это очень редкие исключения таких фильмов. Но ну, максимум один раз в год снимается, иногда два раза, один раз в два года снимается. Это такие проекты, как Салам Нью-Йорк или Песня Древа, или которые в копродукции, когда есть гарантированный прокат, скажем, в соседних странах. В поисках мамы, например, они заранее знали, что прокат будет и в Кыргызстане, и в Казахстане. И тогда уже продюсеры, не боясь, могут вложить больше 150 тысяч долларов. А, в случае с «Песнь древа» у нас был тоже бюджет большой. У нас был гарантированный прокат в России, поэтому и бюджеты такие. А если про авторское кино, то авторские фильмы у нас в среднем снимают от 3 до 6 миллионов Сомов, ну это почти рублей один к одному. Существует ли какая-то идеология в ваших фильмах, ну в фильмах вашей страны, не именно вас, а и в Кыргызстане, и в Казахстане, так, второй вопрос на национальных шедеврах или, ну, о сказаниях на национальных языках, какой процент у ваших фильмах тоже по стране и анимация там у вас как? поддерживается, там, сколько, ну, сколько выпускают там, примерно, ну как знаете. Ну такая идеология только одна, у нас снимать хорошее кино. Ну так как у нас объем именно госфинансирования, по в процентном соотношении по количеству фильмов не превышает 5%, поэтому она гос идеология, она как таковой сильного влияния не имеет. То есть так же, как цензура у нас ни разу не было такого, чтобы фильм не выпускали в прокат. То есть это так же, как везде по, по всему миру, э, нужно всего лишь соблюдать там кое-какие правила, э, не призывать к насилию, не призывать к войнам, к религиозным войнам, э, не включать порнографию, а все остальное так же, как и у вас. У нас за всю историю независимости Кыргызстана по госзаказу был снят всего лишь один фильм, это джан датка исторический эпик. Поэтому как такой госзаказ в этом направлении очень мало. Хотя по закону о кино кино должно финансироваться в объеме не менее 0,1 процента от затратной части бюджета. Хотя на деле за всю историю ни разу кинематограф не был профинансирован больше чем на 50 процентов. А, То да. есть обычно на 0,3, на 0,4 процента всего лишь финансируется. Если бы финансировалось в полном объеме, можно было бы говорить о, о какой-то идеологии и Третий вопрос о анимации. У нас в советское время мультипликационных фильмов было снято всего лишь 27 фильмов короткометражей. А с тех пор снято еще около 10. В итоге 37-38 короткометражных анимационных фильмов. Хотя в законе у нас это все оговорено. Именно фильмы для детей они должны занимать первое приоритетное место. И вот В связи с этим мы в этом году начали проект. Даже не возрождение, а вообще развитие анимации в Кыргызстане. Мы сейчас параллельно начали три проекта. Это пока что полностью была частная инициатива. У нас есть фонд детского кино КАРЕК. Мы же проводим фестиваль детского кино республиканского. То есть это на базе этого фонда мы начали проект двух сериалов. Один проект в 2D анимации и второй 3D проект. Это мультсериалы. Продолжительность каждого по 6 минут. И эти оба проекта примерно нацелены на 150 серий. и Плюс параллельно начали еще так авторский, чисто фестивальный, анимация как искусство проект. Фильмы, как бы, эти идеи отражаются в государственных заказах. Тот же самый вот, «Казахское ханство», «Золотая орда», «Тамирис» таких фильмов. Сами продюсеры как бы, сталкиваются с проблемой. У нас как бы, аудитория очень разная. Как бы, есть аудитория как бы, до как бы, независимости и после независимости. И по регионам. Северный Казахстан, Южный Казахстан. И когда... Вот, когда прокатываются продюсеры, они ориентируются по регионам. Возможно, вот фильмы вот, Нурланна Хуаямбаева, Нуртаса Дамбаева, вот, более такой, с казах, казах, казах, казахскими такими идеями они, возможно, не, не прокатываются вот, в Северном Казахстане. Так, насчет анимации последние вот два-три года был снят уже если не ошибаюсь 2 или полных метра и у нас много короткометражек так как вот в двух вузах готовит аниматоры постановщиков но ну, на примере могу привести Байконуры, каждый год тоже проходит национальный конкурс анимационного фильма там Примерно вот в конкурсе обычно бывает вот 10-15 вот анимационных фильмов. И есть фестиваль анимационного фильма международный, международный кинофестиваль туркменоязычных стран. И уже в этом году он проявился уже третий раз. Такой кочевой кинофестиваль по региону Казахстана. Он проводился в Алмате, в Шуштани, и потом в этом году он прошел в, в Туркестане. Обучение у вас в университете кино и телевидения? в ваших странах тоже имеется, да? Три эти, эти э, вуза э, работают на государственных грантах и на платной основе есть. Но у нас как бы методика обучения, база она более такая московская, в ГИКовская школа. И альтернатив, как вот европейской школы, у нас нет, только вот московская база. У нас есть трех вузов, которые, о которых я выше упомянул. Это самое дорогое у нас американский университет в Центральной Азии, там в год обучение стоит 6 тысяч долларов, это для Кыргызстана очень большая сумма, в принципе, по-моему, примерно такая же сумма стоит и на высших курсах в Москве. В Кыргызско-Турецком университете там абсолютно бесплатно, там даже стипендию дают, и обжитиям обеспечивают, и питанием обеспечивают, поэтому очень многие международные иностранные студенты именно туда поступают. Кыргызский государственный университет искусств, там есть и бюджетное и коммерческое отделение, но даже коммерческое отделение, там сумма оплаты, она смехотворная, около 250 долларов в год. Я хотел спросить по поводу параллельного выхода фильма в онлайн и в прокат. То есть сейчас есть такая специфика из-за ситуации, да? что фильмы могут выходить сразу на онлайн-платформы. Ну, это вот, кажется, называется. Как вы относитесь к этому? Год назад открылись сразу две платформы. Одна, одна — это «Этномедиа», там практически все кыргызские фильмы попадают туда. Вторая — это кассета «Гэйджи», она больше ориентирована на фильмы собственного производства. Туда фильмы попадают не параллельно, они туда попадают после завершения проката у нас. Так как у нас внутренний прокат, он хорошо развит, и фильмы отбивают себя. В онлайн-платформах они тоже очень, очень неплохо зарабатывают, то есть там за каждый просмотр оплачивают отдельно. И с этого года, с, с лета, у нас есть договор именно с Иви все фи кыргызские фильмы тоже начали размещаться на платформе Иви, а новые фильмы они уже напрямую заключают контракт. Насколько я знаю, там контракты небольшие, то есть там же есть в процентном соотношении есть неизгораемая гарантированная оплата. По-моему, около 100 тысяч рублей что ли, где-то так гарантированная оплата. А дальше идут уже в процентном соотношении доходы. Последний год у нас очень как бы ярко обсуждаются вот, фильмы, сериалы Салим Сошел. Media. это в основном их продукт выпускается на YouTube каналах. Если вы, наверное, смотрели вот фильм, сериал Шекер и еще еще одна девушка сегодня напомнила фильм 532, да, вот сериал. И э, постоянно на, на телевидении, на вот, платформах ведутся споры, дебаты насчет этого. Это э, у нас новый контент, который они, э, все молодые режиссеры сейчас туда рвутся. Там у них свой питчинг короткометражных фильмов, э, свои там сериалы снимают. Там больше, мне кажется, свободы для, для, для молодых режиссеров, э, цензур. В телевидении они там э, себя там э, выявляют свои как бы видение. И мне кажется, вот с Арем Сошом мне кажется, через вот некоторое время они возможно сделать конкуренцию для вот наших и У нас последние 5-7 лет очень сильно развились именно частные анимационные студии, которые работают для YouTube. Вот В этом направлении Кыргызстан занимает лидирующее место по СНГ, по объему продаж по объему рекламы. У нас есть несколько ребят, которые уже закрыли в бишкеке студии и уже переехали именно в Лос-Анджелес, в Сан-Франциско уже открывают студии уже в самой Америке, потому что если студия там, у них оказывается доход намного больше. Так, такие студии у нас имеют аниматоров в некоторых анимат, анимационных студиях до 80 человек, то есть это достаточно большое, это, это в принципе два э, саха фильма. Доходы таких студий в год варьируются от э, полумиллиона до, ну там уже потолка нет, несколько миллионов долларов они имеют дохода именно ани, анимационных фильмов, анимационные проекты. Папа Финджер, мама Финджер, вот такие, то есть имя, именно для детской аудитории, э, которая ориентирована на кассовость. Это только для YouTube ориентировано. Они, они, на для телеканалов они просто не, не смогут пройти э, по формату тех, как называется техническую комиссию они просто не смогут пройти. Те фильмы, которые мы начали в этом году э, снимать, мы уже ориентируемся не на YouTube, а именно на телеканалы. То есть у нас а -а -а. тоже э, это в планах есть. Мы уже ведем переговор именно с российской стороной, с турецкими студиями мы уже встречались. То есть тот контент, который вот на Ютубе, он, говоришь, да, он же получается зарабатывает чисто на показах в Ютубе? Да, только на показах. На просмотрах на YouTube, они да. сейчас получается. Ясно. И все на кыргызском языке? Нет, нет, у них э, прямо огромный штат, огромный а. штат переводчиков. Они э, оригинал они снимают на английском, а, потом вот у них оно есть что. копии на испанском. То есть они на, работают на весь мир. Да, на на, на рынка, английском, понятно. на испанском, на китайском, а, вот на, вот на фарси, на турецком на самом деле это огромный рынок, то есть еще пять лет назад мы над ними посмеивались, а когда они начали первые миллионы поднимать, это уже они над нами смеялись. Одна из дебиллионс, можете набить. Это кыргызские ребята, они по всей республике прям объявляют кастинг. Практически весь шоу-бизнес сегодня на них работает. То есть они на контракт на основе приходят а внутри этого канала, открывают свой канал, они оказывают поддержку и уже сидят на процентах, и этих процентов им, ой, как хватает. То есть они могут себе позволить всех весь штат каждый год несколько раз вывозить в Египет, в Турцию, там на командные какие-то игры, на таймбилдинг, на тимбилдинге. Как обстоят дела с созданиями сериалов, ну вот, получается, в Кыргызстане и в Казахстане? В Кыргызстане меньше снимаются, об этом э, про Казахстан Эржан больше расскажет. Я сам еще по молодости в Казахстане снял 8 сериалов, то есть у, у них настолько бурно все развито, что приглашают из Казахстана, из Узбекистана. То есть мы как легионеры едем в, в, в Казахстане, иногда всей постановочной группой даже снимаем в Казахстане сериалы, потому что у них вот как раз таки именно в сериальной индустрии у них государственные диалоги работает. То есть когда мы приезжаем, нам ставят единственную задачу, чтобы народ сидел, смотрел сериалы. Ну, не потому что в Казахстане это оправдывает, у них э, рекламные ставки большие. Минута рекламы в Казахстане мог, может стоить 2000 тысячи долларов, а в Бишкеке минута рекламы стоит от силу 300 30 тысяч рублей. Поэтому в Кыргызстане невыгодно снимать сериалы. В основном снимают для интернета и только при, э, если есть э, меценатство. А, Насчет вот, э, сериальной индустрии 2000, вот где-то где вот в этих годах был очень популярны вот в телевидении корейские турецкие сериалы эти сериалы они были как бы покупали и в основном вот, 99 процентов они заполняли весь контент телевидения на уровне вот государства приняли положение ограничить их процент и поэтому они были сами сами как бы телеканалы были вынуждены производить этих же производства сериалов и да, свои собственные сериалы. И сейчас, да, это огромный как бы бюджет из государства, огромный как бы бюджет телеканалов. И в, в этом как бы направлении как бы, ведутся работы постоянные. И вот уже в прошлом году тоже на уровне как бы министерства приняли тоже положение всех сериалов как бы пропускать через экспертный совет. На уровне сценария они обсуждают экспертный совет. И тоже вот недавно, уже в прошлом году, тоже заговорили об этом, чтобы сериали, сериалы как бы тоже питчинговались в открытом как бы доступе, и постепенно мы тоже идем к этому, и мне кажется, сейчас уже телеканал готовит, готовится к этому питчингу. К примеру, если у вас частная студия, вы хотите как бы взять заказ от телевидения, вы должны туда идти и как бы пройти конкурс тоже питчинга.